Здрасте, вы меня не помните, и я тоже. Однако хочется сказать вам всем огромное спасибо за такие гигантские просмотры под прошлым роликом. Я этого не ожидал, честно, да и никто не ожидал по правде. Учитывая то, что ролик сделан коряво за, по-моему, два дня, это действительно хороший подарок. Спасибо. Окей, давайте отбросим все формальности, и я наконец расскажу, где я был вот уже почти год. Ведь это большой срок, как бы, и значит ли это то, что я начну делать нормальные видео, а не всякую херню? Да, за все это время со мной случилось достаточно много нового и грех об этом не рассказать. Начну с того, что я числился своего колледжа после первого курса обучения. Можете считать меня просто кочным дегенератом. На самом деле, если углубляться в этот вопрос, то моим обучением можно было назвать только 3-4 месяца с начала года. Потом мне все это конкретно надоело, мягко говоря. А грубо говоря, у меня после выпуска со школы не было ни грамма желания учиться в каком-либо заведении. Я вообще хотел один год отдохнуть и понять, куда мне вообще идти. Но все пошло по вы знаете. И вообще, в принципе, если бы я даже не отчислялся, то мое дальнейшее обучение в этом колледже было бы под большим вопросом, потому что у меня было такое к ним пахуистическое отношение, что меня бы выгнали уже на второй год. А... У нас очень демократичный колледж, ведь там тебя могут выгнать за приветствие неподобающие и неправильное общение с преподавателем. Это не шутка. И несмотря вообще на все мемы про школу и всякую такую хрень, большой вклад в мое решение об отчислении сделала как раз-таки математичка. И еще раз говорю, это тоже не шутка. В частности, благодаря ей, предвзятому отношению к нам других преподавателей, а также других достаточно значительных внешних факторов, я возненавидел видел вообще всю систему образования в России. Но тут вопрос стоит в том, кто ее вообще любит. После же мною долгожданного отчисления, я искал место подработки. К слову, я пытался устраиваться работать в МакДаке сразу, как мне исполнилось 16. В это время я еще учился в Шараге, и как раз таки во время матиши моя одногруппница спросила у всей группы, кто хочет пойти работать в Мак. Типа там был. Очень много вакансий открыли и нехватка кадров. Ну, что-то типа того. После такого заявления, несколько людей из нашей группы заполнили анкеты на их сайте, включая меня. И нам через минут 5 перезвонили и мы с моим соседом по партии после пар пошли в МАК. Он как раз рядом находится с нашим колледжем, так что нам было по пути. Там нам рассказали, что и как будет на работе. Также дали специальный лист со списком мест где я должен был появиться, чтобы мне сделали трудовую книжку. Да. И дали небольшой туториал, как двигаться по кухне и залу. Я даже почти стал полноценным работником, это вообще пит, заметьте. Но случилось с Совершенно непредвиденное обстоятельство, семейное, которое я не могу рассказать вам по личным причинам. Из-за этого я вообще не смог в принципе там работать. Я до сих пор не могу туда устроиться, кстати По какой-то вообще неизвест... неизвестной причине Мне отказали в трудоустройстве А мой сосед, тот с которым мы ходили Незадолго до Нового года как раз таки Отчислился и собственно в вот этот маг Который был рядом с нашим колледжем Он тоже не пошел, а ушел он, кстати По той же причине, что и я Его прямо очень сильно до канала Эта учеба, он просто был Как ходячий мертвец ходил Его это очень сильно заколебало а... И если углубляться тоже В этот вопрос, он пошел туда не по своему не по собственной воле, как и я. Но разница состоит в том, что он додумался уйти намного раньше, чем я, еще до нового года. А он понимал то, что работать по этой специальности он не будет. И зачем ему тратить 4 года, хуй знает куда. А меня держали в этом дерьме прям до последнего, вплоть до моего а, фактического отчисления. К слову, о внутренней обстановке. И начну я этот экскурс с математички. Математичку, как и сам этот предмет, я ненавидел. Очень сильно ненавидел. С этим предметом ассоциируется самых хренов что было со мной в школе и поэтому я очень очень сильно также ненавижу самих преподавателей этих предметов потому что зачастую это очень неуравновешенные люди это полностью э, отбитые на всю голову преподши и к слову я ненавидел этот предмет очень сильно ненавидел и это была двухсторонняя ненависть математичка и меня тоже ненавидела то есть если у нас в расписании первого была матиша вот первая пара матиша или там две первые пары матча то я просто приходил после нее. А если матч располагался на последних парах, то я с них просто с радостью съебывал. А под конец года она стала нашим куратором, математичка, потому что прошлое ушла в декрет. Мне же эта новость вообще не понравилась, и это было достаточно глупое решение с ее стороны, если посмотреть так. И не только потому, что у нее было помимо нас еще две группы, которые выпускались, но даже при всем этом работа у нее явно прибавлялась. Она также очень больной человек, в физическом смысле я имею ввиду. А, она также по факту болезни не могла появляться в шараге месяцами, так как она делала так два раза в году, нам даже приходилось скидываться ей на уколы. Она носила корсет, потому что у нее был, были проблемы со спиной, насколько я помню, и эти уколы ей как-то должны были помогать, но хуй там плавал, она все равно жаловалась на боль. Итак, у нас проходили последние два месяца в году. Точно. В итоге меня числили. Вроде все хорошо. На это, правда, потребовалось два дня, потому что первый день отсутствовала зам-декана, которая должна была мне подписать мое заявление. А прихожу на следующий день. Она мне все подписывает, мое заявление, я свободен. И уже после этого я сразу направился в Макдак. Забирать свою трудовую книжку и дальше трудоустраиваться. В итоге мне такая не дают. Я спрашиваю почему. И мне говорят, мол, ты здесь работать не будешь. Мне сверху сказали, что к нам тебя устраивать не надо. Причину этого решения я не получил до сих пор, кстати. Ладно, я с горе пополам прихожу домой. Один месяц я после этого всего я пробовал себя во фрилансе. В итоге у меня ничего не получилось, ибо там была бешеная конкуренция, и у меня не было ни одного заказа. Потом я устраиваюсь почти у центра моего города. Это вот здесь вот оператором на карусели. То есть это я должен был смотреть за каруселькой. Скажу сразу, работа хуя. Она такая по нескольким причинам. Первое, это общая монотонность. То есть, мне нужно было сидеть на одном месте 12 часов в день, постоянно следить за каруселью, чтобы ни один долбанутый ребенок не пробрался на карусель без разрешения. И уж тем более тот момент, когда она крутится, потому что таких индивидуумов было дохуя. И вот с этого мы плавно переходим ко второй причине. Это дети. А я за все время работы оператором выделил для себя два типа детей до сих пор. Это нормальные и адекватные, и неадекватные и просто конченые дети, без воспитания абсолютного, с похуистическим отношением вообще ко всему. Теперь угадайте, с каким типом мне больше всего приходилось работать. Третья причина – это погодные условия, в которых мне приходилось работать. Вот знаете, сидеть весь август на одном месте с 10 утра до 10 ночи в 40-градусную жару не очень приятно. И вот все эти пунктики, которые я сейчас перечислил, можно утверждать как отдельные причины. Ладно. Ладно. Все минусы я затронул Теперь перейдем давайте к плюсам Первое это зарплата На этой подработке я получал 200 рублей за 12 часов работы Работал я в неделю где-то 3-4 дня И сказать, что это огромные деньги, ничего не сказать На все эти заработанные деньги я приобрел себе микрофон На который я сейчас записываю данное видео в принципе, все. Да. Больше никаких плюсов нету этой работы. А на этой ноте я закончу. Если вам понравилось, то ставьте лайк. Подписывайтесь там на этот канал. Видео будут выходить обязательно. Теперь я буду заниматься Ютубом, наверное. Все ж до скорого.